Здравствуйте! Мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске контрсанкции не ждут. Меры поддержки спешат. Центробанк и не только на связи. Новорожденный АОСН. Налоговый прогноз. Контрсанкции не ждут. Пакет экономических контрсанкций пополняется. Вот ключевые из них в части валютных операций. Особый порядок представления кредитов и займов, а также сделок с ценными бумагами и недвижимостью с иностранными лицами из недружественных государств и подконтрольными им лицами. Запрет на вывоз наличной валюты свыше 10 тысяч долларов США в эквиваленте. Временный порядок исполнения крупных кредитных заемных обязательств перед кредиторами, в том числе из недружественных государств и подконтрольными им лицами. Экспортно-импортное эмбарго на отдельные виды продукции сырья. Меры поддержки спешат помощь россиянам в этот сложный период введены меры поддержки, в частности, пакет основных социально-экономических действий для поддержки граждан и бизнеса, в том числе мораторий на надзорные проверки, кредитные каникулы для граждан и субъектов МСП. Новые налоговые полномочия правительства и региональных властей в сфере предоставления отсрочек, рассрочек, налоговых каникул, введения моратория на налоговые проверки. Новая льготная зона на Курильских островах. Центробанк не только на связи. По сложившейся ситуации и введенным ограничениям поступают разъяснения и предписания от Центробанка и различных профильных ведомств, например, ответы на часто задаваемые вопросы о работе финансовой системы в условиях санкционных ограничений, о запуске антикризисной программы льготного кредитования МСП. А вводе с 9 марта моратория на банкротство по налоговым долгам должников. О новом порядке выдачи валюты в период с 9 марта по 9 сентября этого года и использовании карт Visa и MasterCard. Новорожденный АОСН. С 1 июля этого года заработает закон, активирующий новый экспериментальный режим АОСН для микробизнеса города Москвы, Подмосковья, Республики Татарстан и Калужской области. Однако опробовать его в этом году получится не у всех. Действующие организации и предприниматели смогут подать уведомления о переходе на ОСН только на следующий, 2023 год. Из новичков в этом году на новый спецрежим смогут перейти те, кто успеет подать уведомления в течение 30 календарных дней с даты постановки на учет. Налоговый прогноз. С 9 марта этого года не облагается НДС реализация банками драгметаллов в слитках в отношении покупателей и граждан. С 1 января следующего года вводится запрет на применение УСН и ПСН организациями и предпринимателями, которые производят ювелирные и другие изделия из драгметаллов или торгуют ими оптом в розницу. Президент поручил правительству к 1 июля рассмотреть вопросы, касающиеся законодательного закрепления понятия «молодежное предпринимательство», создание системы поддержки молодых предпринимателей в формате «одного окна», и создание законодательного механизма для упрощения деятельности молодых предпринимателей. Предусмотрены специальные меры для обеспечения устойчивого развития IT-отрасли. Аккредитованные в России IT-компании уже освобождены от плановых проверок до конца 2024 года. Для них после принятия правительством соответствующих актов также должны быть установлены налоговые льготы и преференции, в частности ставка по налогу на прибыль в размере 0% до 31 декабря 2024 года, кредиты по ставке не более 3% на текущую деятельность и плановые проекты, грантовая поддержка перспективных технологий, упрощенный порядок трудоустройства, привлекаемых иностранных граждан и получение ими вида на жительство. Для работников таких организаций предусмотрят улучшение жилищных условий и право на отсрочку от призыва на военную службу до возраста 27 лет. На анонсированные правительством меры поддержки IT-компаний может претендовать организация, которая имеет государственную аккредитацию. Подать заявку на аккредитацию можно через портал Госуслуг. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 15 марта. Тема вебинара –